Вот у нас такая карта есть с вами, будет, будет такая карта, да? Для дракона в самое время жить насыщенной общественной жизнью. Реализация своего социального потенциала принесет вам дивиденды в виде полезных знакомств. Велика вероятность переезда в другую страну по работе или на постоянное место жительства. Вашему здоровью также ничто не угрожает, просто поддерживайте здоровый образ жизни и уделяйте отдыху больше время. Теперь давайте посмотрим, куда наши драконы попали. Да? То есть наши драконы попали, ну, в смысле, они у нас и были. Какая звезда прилетела к драконам? Драконы у нас находятся на, на юго-востоке, Юго-Восток 1. Пришла семерка. Вот буквально сегодня в, в соцсетях на в инстаграме задавали вопрос что делать с семеркой вот то есть если вас сильно беспокоит семерка сейчас как раз вы можете это все сделать значит у нас туда попадает с вами на юго-восток не только семерка сейчас я расскажу про саму звезду Значит, вообще что звезда семерка это звезда краш и потерь Плюсы есть. Звезда способствует изучению иностранных языков, получению знаний о мистике, гаданиях, метафизике. И она была удачной звездой в прошлом периоде. Восьмом периоде несет жесткую, очень опасную воинственную энергию. Так что с этой звездой нужно быть очень осторожно. Считается, что она негативная есть такие даже названия альтернативные ей как разбитая армия тяжелая судьба звезда приносит какие-то жизненные поражения потери пожары возможно ранения от металлических предметов может вызывать болезни мочевого пузыря и ретро ретро да. Значит, и мочеповой системы все репродуктивных, не ретро, репродуктивных органов. То есть для драконов, конечно, семерка ну, не самая хорошая история. Плюс у, да, здесь же у нас еще и змея тоже в этом секторе будет. Змея еще и суепо, то есть она как бы стоит в противовес свинье. То есть у змеи может даже чуть похожа ситуация, чем у драконов. Плюс у вас ша пяти тигров, надо ли пугаться, если вы не будете, ну, вот для драконов и для змей это просто важное правило. То есть, если для всех остальных, ну, смотрите на ваше усмотрение, будете ли вы копать в стороне юго-востока или не будете копать, в стороне юго-востока копать нельзя. Ну, как копать нельзя? Если у вас свой дом, дача, и у вас там грядки, копать сколько влезть. Если вы решили выкопать траншею 2 метра глубиной трубы перекладывать канализационные и эти трубы находятся в юго-восточном секторе то все эти неприятности не очень очень сильно могут активизироваться то есть 5 тигров это про то что нельзя заниматься никакими земляными работами естественно если год рождения у вас дракон или змея естественно естественно дорогие друзья для вас уж точно ничего копать не надо и, и даже грядки по минимуму в этом направлении то есть э, всевозможные какие-то предательства подставы все это может очень ну так выплыть да? что нам нужно с вами делать нам нужно с вами э, дорогие тигры что вы будете делать нужен синий цвет для для тех кто покупал вот у нас фэн боксы там хорошие были кристаллы с мантрами синие можете поставить в этот сектор синий слон синий носорог браслеты из оникса очень хорошая история то есть если из личных талисманов то браслеты из оникса